Атом может находиться в стационарных состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия. В стационарном состоянии атом не излучает энергии. Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Поглощение света происходит при переходе из стационарного состояния с меньшей энергией СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ С БОЛЬШЕЙ энергией. В 1913 году Нильс Бор предложил идею, основанную на квантовых представлениях, которая позволила понять и объяснить стабильность атома. В виде постулатов Бор сформулировал положение новой теории, которые налагали определенные ограничения на классические представления о движении микрочастиц и электромагнитном излучении.